Итак, надеюсь, что вы созрели для этого видео, вы покупаете свои первые часы и надеетесь, что они прослужат вам по крайней мере 10 лет. Вы ходите с ними на учебу или на службу, вы надеетесь, что они впишутся в ваш бюджет и будут стоить около сотни долларов. Я бы рекомендовал Timex, в частности их совместные работы с Тодом Снайдером. Timex по какой-то причине не получил широкого признания среди критиков. Именно поэтому я был рад видеть, что они сотрудничали с таким дизайнером, как Тот Снайдер. Отдельные модели получились действительно красивыми. Тут у меня Maritime Sport MS. Мне очень нравится их вид. И натовский ремешок, и выпуклое стекло, да и сборка тоже хороша. Моя любимая особенность – это подсветка цвета индиго. Даже у более дорогих моделей нет такой хорошей подсветки. И да, это кварцевые часы, но они красивые. Это другая модель того же бренда, здесь нет подсветки, но это снова тот снайдер, вдохновленный классическими полевыми часами. Я люблю простоту. Хоть у меня было несколько более дорогих полевых часов. Это мои любимые. Это красивые часы, с них можно начать свою коллекцию. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать часы под свой возраст. Представим, что вам 40 лет, вы понимаете, что бренд это еще не все, вы хотите модель от люксового бренда, но в то же время что-то надежное, что выдержит испытания временем, что можно будет передать своим детям. Ваш выбор – тюдор Black Bay 58. Для меня это одни из любимых часов. Мне нравится, что в отличие от Rolex, большинство людей не слышали про тюдор. Качество для такой цены просто удивительно, не говоря уже об истории и процессе производства. У меня есть специальные часы для дайвинга, но я предпочитаю Tudor просто из-за более сдержанного внешнего вида. Цвет имеет значение, но также важен размер. У меня, например, относительно маленькое запястье. Если у вас запястья побольше, тюдеры вам точно подойдут. Хочу подчеркнуть сказанное ранее, у меня есть более дорогие часы, но я не думаю, что они лучше. Стоимость лишь один из аспектов. И не обязательно роскошные часы будут идеально подходить именно вам. Когда вы понимаете, что нашли бренд, который резонирует именно с вами, вам захочется купить модели именно этого бренда, вне зависимости от того, какому ценовому сегменту они принадлежат. Что мне нравится в этих часах, так это то, что когда я ослабляю заводную головку и вытаскиваю ее, чтобы отрегулировать время, я вижу что-то вроде концентрического круга, который выходит наружу. У часов большинства брендов, даже у роликсов, нет ничего подобного. И мне просто очень нравится эта маленькая деталь. Итак, вы можете носить любые часы в любом возрасте, если вы носите их с уверенностью, если вам нравится их внешний вид. Конечно, есть определенные ориентиры, не стоит надевать повседневные часы с парадным костюмом или парадные часы с повседневной одеждой. Надо найти то, что нравится вам и носить часы, которые хорошо выполняют свою функцию. Независимо от того, потратите ли вы 12 долларов или 12 тысяч долларов, найдите часы, которые резонируют именно с вами. Допустим, вы только заинтересовались часами. Вы не уверены, станет ли это для вас полноценным хобби, или вам просто нравятся часы, поэтому вы хотите начать с проверенного бренда. С чего-то доступного, но с хорошим соотношением цены и качества, я советую начать с бренда Seiko. Большинство людей слышали о Seiko. Но не все знают, что пять серий этого бренда существуют уже на протяжении многих лет. Они специализируются на производстве очень надежных часов по доступной цене. Эти часы из коллекции для дайвинга. У них широкий выбор. Большинство из них спортивные или повседневные. Роскошных моделей не так много. Но мне нравится, что они выполняют свою работу и при этом стоят немного. Выгодно купить их можно на Amazon или в отдельных магазинах. Я знаю, что у Сейка есть несколько вариантов парадных часов, но не стоит останавливаться на них. Если вы созрели для своих первых часов под дорогой костюм, лучше потратьте немного больше и оцените Sarp 033. Эти высококачественные сейка стоят несколько сотен долларов, но они прослужат вам достаточно долго, пока вы не смените их на более роскошную модель. Разница, впрочем, будет невелика. Сейка делают отличные, красивые часы в диапазоне от 400 до 500 долларов. Но нельзя забывать и о размере. 38 мм отлично подходит для небольшого запястья, но есть и модели побольше. Серии 55 диаметром 41 мм подойдут практически для любого запястья. Если вам около 20, вы оканчиваете учебу, вам нужно надеть что-то на собеседование, у вас скромный бюджет, остановите свой выбор на них. Если вам около 35 и бюджет побольше, выбирайте Seiko Prospects. Это хорошие спортивные часы. Мне так нравится их стиль, что у меня их три. Это часы серии Спаси океан. Немного великоваты для моего запястья, поэтому я ношу их не часто. Вот это черный ион. Я купил сразу пару. Одни часы я подарил Аарону Марина, другие своему сыну. Они очень ему нравятся. У этих часов также есть прозвище Самурай Сейка. Потому что стрелки выглядят как мечи. А как насчет мужчин в возрасте? Вам много лет и вы любите путешествовать. Например, во Францию. Вы любите еду, вино и женщин. Тогда поговорим о Йеме. Это известный бренд с богатой историей. Действительно хорошая компания. У меня была возможность встретиться с ее владельцами на Маврикии. Если вы еще не видели их серию «Наследие Супермена», то она просто потрясающая. Вы можете найти их в различных размерах. И знаете, большинство людей в Северной Америке даже не слышали о них. Теперь поговорим о малоизвестных Зелос. Итак, допустим, вам 30 лет, вы подаете надежды и любите часы. Вы ищете модели, которые никто не слышал, которые сделаны из метеорита или обладают уникальными свойствами. Зайдите на их сайт. Мне нравится их стиль. У меня есть их продукция. Действительно классные бренд, и большинство людей даже никогда о нем не слышали. Итак, для следующих часов в нашем списке представим, что вам около 40 и вы владеете бизнесом. У вас только что был успешный контракт, и вы хотите отпраздновать его. Вы хотите купить Rolex, но только не модель SAP, да и найти ее непросто. Вы хотите отыскать идеальные классические Rolex, поэтому вы выбираете Explorer. Любой, кто когда-либо видел Explorer, может сказать вам, что это, вероятно, их лучшая модель. Когда дело доходит до простых и элегантных часов, Rolex Explorer ⁇ отличный выбор. Я понимаю, когда говорят, роликсы скучно. Если в чьей-то коллекции 10 часов, то 5 из них роликсы. Если вам интересен бренд высокого класса и соотношение цены и качества, который не так распространен на рынке, обратите свой взгляд на бренд Монта. Увидев триумф впервые, я подумал, они прекрасны. Да, это синий с коричневым. Я сразу же купил пару, а потом еще. Это одни из лучших и самых функциональных часов. Это бренд, о котором многие никогда не слышали. Владелец компании Джастин, отличный парень. Обязательно попробуйте их. А если вам 16 и у вас почти нет денег? Что можно купить за 20 долларов? Остановите свой выбор на классических Casio F91W. У вас есть пару вариантов? Они представлены в металлическом и пластиковом корпусе. Они небольшого размера, но если вам нужна простая рабочая классика, то это подходящий вариант. А что если вам 19 лет и вы знаете, что станете летчиком? Ты собираешься стать пилотом в армии или летать в авиалиниях? Тогда оцените «Ночной ястреб» от Citizen. Это классические авиаторские часы, немного сложные, но классные. И вы можете даже найти их по хорошей цене. Вам около 60 или 70. Вы хотите классические часы, которые никогда не выйдут из моды, будут хорошо смотреться с чем угодно, и у вас чуть больше свободных средств. Берите синий Rolex Datejust. У меня есть часы из белого золота, довольно красивые. Обратите внимание на ремешок. Возможно, вы его поменяете. Что ж, кто-нибудь может назвать тип браслета, который у меня идет с этими часами? Напишите в комментариях. А как насчет 20-летних, проходящих службу в армии? Или контрактников чуть моложе 30? Вы служите на флоте, в морской пехоте, ВВС, береговой охране? Вы, ребята, знаете, что я не забываю про вас. Попробуйте g -Shock. Большинство военных, когда речь заходит о часах, предпочитают g -Shock. Почему? Они всегда работают, на них можно положиться. И да, они немного дороговаты, но вы не сможете не отметить их долговечность. Большинство парней, которых я знал по службе, носят с собой сразу пару g -Shock. На самом деле это неправда. Так делал лишь один лейтенант. Я знаю, что у вас есть свое мнение какие часы я пропустил. Что я должен был добавить в это видео? Напишите, что вы думаете. Какое видео посмотреть в следующем, как насчет, как выбрать кожаную куртку на свой возраст. Важно правильно выбрать стиль, цвет и бренд. В нем я дам общие рекомендации о том, как выбрать куртку, подходящую именно вам.